Говорить, ну скажите, а можете сказать слава Путину, слава российским войскам. Ну, мне для себя надо. Подожди я. Нет. Чё? нет говорить ничего не буду. Че? вы что, что ваша жена говорила? А? Жена ж говорила, говорю, что где там она о, о, во. Во-во, встречает бабушка. Видите, с красным флагом российские войска встречают. О, хорошо. А ну, разверните вот эту тряпочку. Знамя, знамя разворачивайте. Да, да, да, да. Подходите. Во, во, во. Вы нас ждали? Да, ждали, конечно. Ждали, да? ждали и молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Угу, угу. Конечно. Снимай. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, э, то, что вы ждали. Давай, Давайте мы вам дадим продукты. Вам, а вам же надо. Да, вы... Главное, чтобы вы за русский мир держите. За Путина. держите, да, да, да, да, держите. Вам надо. Держите, вам держите, надо. держите, <зв railway> <Повушайте>. Давай, держите. <звук> Давай, держите. Послушайте, давайте, мастер, пушите. Давайте, держите, песпаки. Вала Украины. Ага, Берите, берите. Берите, За тот клад, который мои родители погибали. А вы наступили. Можно купить? Да, Потому что они пришли в я Говорю, я на русском числе. На русском. И я что на 6,5 мм, какая разница? Я воюю, до смотрите. Я вам не пришел Не